Друзья, всем доброе утро. Хорошего, светлого, прекрасного вам всем дня. Я сейчас провожу очередное свое видео на крыше дома. Сегодня очень сильный ветер, смог. Здесь считается ветер сильный, когда выносится песок, поднимаете на, на Бог знает какие-то этажи. Это Египет, и мы здесь остались. Не поехали домой, потому что попали в этот карантин и решили здесь уже продолжать, естественно, дальше жить и работать. Сегодня 30 градусов, 28-30 обещают. Ну вот сейчас утро, на крыше тепло, просто жарко, но ветер сильный. Поэтому нашли вот такое место, где можно чуть-чуть где можно защититься от ветра. Ну и вы знаете, те, кто меня слушает, мои подписчики, я Надежда Новосельская, я психолог психофизиолог, психотерапевт, коуч. Я работаю с людьми, с их проблемами, решаю, помогаю их решать. Уже более 25 лет, что помогает мне и свои вопросы решать, потому что, знаете, как говорят, даже я уже знаю, а ты что, все никак. Поэтому, когда даешь какие-то практики, какие-то вещи, которые людям помогают, ты в конце концов понимаешь, что Рано или поздно ты это все делаешь и тоже качественно улучшаешь свою жизнь. И сейчас время непростое. И каждый человек сегодня, кто-то как страус спрятался в песок, но, наверное, уже и страусы вытащили эту голову из песка, потому что видите, что это затягивается. И в каждой стране по-своему правительство реагирует на те вызовы, которые дала нам природа. Много разных мнений, кто-то говорит, что это заговор мировой, кто-то рассылает какую-то информацию про какое-то чипирование. Люди, кто на что гораздо, то, то и так и воспринимают. Но как бы там ни было, как трезво мыслящие люди, мы с вами должны понимать, что каждый кризис он приходит для чего-то, для чего эта стратегия мышления Взрослого, психически зрелого, адекватного человека. Потому что это обозначает, что «а как я могу извлечь из этого выгоду?» да? «А что в этом хорошего?» И тогда ваш мозг перепрограммируется на, на что-то хорошее, что вы себе находите. Потому что, конечно же, много плохого. Кто-то нашел в этом плюсы, кто-то нашел, улучшил отношения в семье, кто-то стал активнее работать онлайн, свой бизнес улучшать качественно, да, потому что мы уже все, все знаем, что тот, кто зашел в онлайн, из офлайн бизнеса, вам уже и карты в руки, потому что нас прижали надолго. И тот, кто зашел онлайн, он будет сегодня дальше себя продвигать и прокачивать, и улучшать свое, свои доходы, свое психическое состояние, потому что психическое состояние, психология как таковая, это главное движущее, что у нас с вами есть. Психология – это отношения, психология – это деньги, психология – это здоровье, все это психология, но есть люди, которые ищут только какую-то информацию, которая их утвердит в их бездеятельности, есть люди, которые ищут от ту информацию которая подтверждает их э, бездействие и их э, вот это нынешнее состояние они не задают вопрос а что сделал другой в таком же возрасте, возрасте как я допустим да вот вы сейчас себя спрашиваете а что сделал другой похожий на, на там новосельскую петрову иванову да а что она сделала ли он сделал почему вот у нас практически одинаковые ресурсы а почему этот человек поднялся стал делать а я вот тут ищу себе отмазки поэтому такие люди которые прячутся как страусы и люди которые думают что как-то это пройдет мимо не пройдет вот просто услышьте меня услышьте все что вам сегодня приходит информация какая приходит поэтому люди которые понимают что любой кризис который происходит в жизни любого человека, будь то вы заболели, упали, вас выгнали с работы, или вас сократили, или у вас какой-то там скандал с мужем, с детьми, с родителями, а это для чего-то. Это не потому, что они такие. Это потому, что вы что-то делаете такое, что эти люди оказались с вами. Если вы можете что-то решить, то вам нужно искать в себе. Ну, конечно же, есть ситуации, когда нужно понимать кто перед тобой и, и зачем тебе этот человек и трезвомыслящий взрослый человек всегда в любые кризисы будь то он заболел будь то у него неудачи с деньгами будто э, что-то не получается э, в отношениях он ищет а как еще я могу сделать а что еще могу сделать а что делает другие которые уже э, ну, лучше меня вот а что такого она делает или он такого делает и Люди, отвечающие за свои поступки, говорящие о том, что да, это моя ответственность, да, я делаю бизнес в интернет, да, мне тяжело, да, мне страшно, да, я не умею, да, мне, оказывается, столько надо всего делать, потому что вы привыкли работать на кого-то, например, или вы привыкли работать в офлайн. И сейчас многие умные люди, толковые, которые реально понимают, что пришли в онлайн, и здесь нужно остаться надолго. Вот кто-то боялся раньше. Напишите, кто из вас поглядывал и боялся начать онлайн-бизнес. Вот напишите, кто, у кого такое есть. То есть сейчас уже, хочешь не хочешь, у вас просто вот к стенке прижало, да? Закрыли нас. Другое дело там, почему закрыли? Как справляются с этим наши правительства, наших государств? Вы можете изучать разную информацию. Но я стремлюсь к чему? Как человек взрослый, как психолог, коуч, как тренер личностного развития. Я сама... Ищу во всем, ну, во внутреннем диалоге, ищу, а что в этом будет хорошего? А для чего мне это пришло? А давай сядем, пораз, подумаем, поразмышляем. А давай распишем. А давай найду информацию в гугле. А еще, а еще. А вот те люд, тех людей, которых я уважаю. А вот тех людей, которые для меня являются авторитетами. А вот почему я так говорю? Потому что я такой же человек, как и, как и вы. Я не говорю, что я там прям вау. Но я иду, учусь, и, и мне только 60% только 60. Многие люди, вот еще, сейчас консультирую людей, а мне уже 41. Вот приходят какие-то мужики-козлы, вот такие вот нищеброды, вот такие-то неадекватные. И с такой ненавистью. Потому что у тебя ненависть, потому что у тебя нерешенные вопросы с мамой, с папой. Но ты их не осознаешь. Но ты светишь своей семантикой, своими словами, всем своим видом, что тебе нужно заглянуть в себя. Что тебе нужно выровнять э, свое мышление, разобраться с эмоциями, с теми незаконченными вопросами, которые у тебя было. Ты можешь, ты не виновата в том, что у тебя сейчас так. Но ты можешь сегодня сказать стоп, осознать, использовать кризис тот же кризис, любой кризис. Вот этот кризис нас уже заставил просто на многие вещи посмотреть. Потому что те, которые даже вот когда было все нормально, они мало кто обучается, читает умные, правильные книги, потому что книг много, а вопрос, а что тебе эти книги дают, как ты можешь применить эти знания. Сегодня на фоне огромного количества тренингов, разных, разного рода семинаров, можно выбрать толковую, к вам подходящую информацию, знания, которые примените и вас под имя. Но есть люди, которые говорят, а я ни одного тренинга не прошла. В 21 веке женщине который за 25 тем более за 30 тем более за 40 стыдно такое говорить это уже невежество поэтому а у меня нету денег да и не будет у тебя денег поэтому я сейчас говорю о тех людях которые, которых застало, застал этот кризис в особенно тяжелом состоянии с работой уволили все закончилось говорит, одна женщина говорит а у меня был туризм, я прекрасно понимаю, что он все закончился. Все, не будет больше. Я говорю, кто тебе сказал? Будет туризм. Только в каком виде? Посмотри, полистай, погугли, какой сегодня туризм можно продвигать. Есть сегодня площадки, на которых ты можешь делать партнерскую сеть, где за то, что ты рекламируешь себя, умея, понимая, что такое туризм, какая-то классная штука благодаря туризму, благодаря путешествиям я сегодня кризис э, встречаю здесь и очень даже счастлива. Море, солнце, продукты э, и здесь совсем друг, по-другому в этой стране, по крайней мере в Хургаде э, происходит тот же карантин. Здесь порядок, Здесь законопослушные, здесь спокойные, доброжелательные. Я читаю, что происходит в мире, думаю, боже, наверное, я что-то сделала хорошее в этом мире, что мне Бог вот, меня вот остановил здесь, пока этот кризис. Так вот, туризм, вот я сейчас закончу мысль про туризм и дальше пойдем. Как она видит, что туризм – это все, это конец? Да закончится это все, полгода, год, два, мы не знаем, но это все равно возобновится. Сколько было таких кризисов? Откройте 29-й год. Кстати, я послушала экономистов, которые выложили причинно-следственную связь, по цифрам расписали, что этот наш кризис будет приравнен к 29-му году. Если честно, меня это очень сильно удручило. Я не думала, что будет так серьезно. И тем не менее, когда вы знаете, что будет, что возможно будет с учетом здоровой психики, да, вот логики, когда ты понимаешь, что, что будет, тебе как взрослому человеку важно понять, а что делают другие, что делаю я, как я могу изменить что-то делать такое, чтобы выйти из кризиса не недохлой курицей, от голода не умереть, да? или там, если ты мужчина, то не залипать там, на, там, на энергетических практиках только, да? там, на, на каких-то хиромантиях, нумерологиях. Здесь нужно еще действия делать. Ну, Сейчас я об этом, о другом чуть-чуть. И вот она говорит, да нету сегодня туризма, а ты шире, открой мозги. Есть тот же бизнес MW Air Life, это один из видов деятельности у меня в том числе, где я с помощью рекламы показываю людям, рассказываю, да, это работа тебе, хорошо, ты людям помогаешь. Где люди собираются, они используют эту площадку, они друг друга приглашают, это партнерская сеть. И тебе уже сейчас платят деньги. А когда все это откроется, закончится, у тебя будут великолепные скидки, у тебя будет куча денег нормальных, там сотни, тысячи. Ну, кто это понимает, у кого хватает мозгов, кто умеет мыслить наперед. Так вот, как была эта девушка, вот эта 41 год, вот этой вот, такой вот ограниченной, причем у нее два высших образования, так она и тем более этот кризис ей не даст пользы. Ну, конечно, может быть, она откроет глаза. А сколько ты прошла тренингов? Ни одного пришла на бесплатную консультацию как это как это все мужики такие сякие как можно в этом возрасте до сих пор еще не использовать знания которые есть денег нет да и не будет итак я подвожу к чему любые кризисы будь то здоровье у вас у вас ну, не дай бог человек сломал ногу он попадает в госпиталь там лежит там, в гипсе что это дает Одуматься, осмыслить, прочитать умные книги. Может быть, от чего-то вас остановило. Может быть, надо, чтобы вы перестали куда-то гнать, а остановились и переосмыслили свою жизнь. Свои подходы к людям, в семье, в деньгах, в отношениях, во всем. Или там желчный пузырь. А сколько вы накопили этого невысказанного, сколько этой желчи вы накопили, если вас там удалили. Ну, это все психосоматика. Есть люди, которые с виду добрые, но они терпят, они просто не выговаривают, и поэтому накапливается это в желчном пузыре. Или вопросы с, воздуш... с дыхательными путями. Я работала недавно 네. с очень умной и очень, очень толковой женщиной. Я прям одновольствую работать с такими людьми. У нее отношения не складываются. И... Два брака было, она говорит, подавляют мою волю и насаждают, и, и так далее. Что мне делать? Как, как мне быть в следующих моих поступках, чтобы, чтобы не пост наступить на старые грабли? Нашли причину. Э -э вопросы с папой нерешённые. Она, Он ушел из жизни, когда ей было 13 лет. Но даже до 13 лет она не видела, она только ожидала от него любви. Но она ничего ему не могла сказать. И тут, тут комок, и там у нее боли, проблемы, пока не сделали соответствующую практику с телесно-ориентированной терапией и так далее. подкрылось все и, и, и, и так далее. Пошла совершенно другая тело-энергетика, мысли другие пришли. И со временем там откроется очень много, если конечно она будет дальше продолжать учиться и дальше работать. Работать над собой. А есть те, которые Говорят и говорили, что денег нет, что мужики сволочи, правительство плохое, соседка там не такая и так далее. Они не такие, потому что ты достойна или достоин вот того окружения. Или те же заболевания, онка, те же заболевания, это все телесные вещи. Порой даже иногда спрашивают, а откуда у ребенка маленького онка? А ДНК, мои дорогие, передаются? Да, можно изменить. Не, не только лекарства бешеные э, тратить, не только надеяться на фармацевти, фармацевтику, а это нерешенные вопросы. И страдают чаще всего. И дети. Астма, откуда у ребенка маленького астма? Мама боится делать. Э, у мамы, ее мама астмой страдает. У той мамы незакрытые вопросы и обиды на ее маму, на мужей, на, на еще на кого-то. Но, вот, но она молится, только молится. Она не заглядывает в себя. Зачем ей куда-то идти? Она лучше помолится. От того, что дочь боится что-либо делать. От того, что внук страдает астмой. Откуда у ребенка астма? Астма – это страх жить, это страх дышать. Это психосоматика. И вот теперь, когда кризис, у многих заболевания, конечно же, усилится, потому что страх накладывается. И, и люди, вы слышите меня, это, это вам, каждому, мне вам, каждому решать, а что у вас сегодня не так, чего бы вы хотели, что вы делали такого, что привело вас к этому результату. О чем вы мыслили, как вы думали, как вы переживали о том или о другом случае, почему с вами так. Это вы пришли. Я понимаю, что то, что есть у меня, это результаты моих мыслей, моих действий, моих правильных, непра... нету, кстати, правильных-неправильных поступков, правильных-неправильных людей. Есть <связывание> причинно-следственная связь. Ты сделал, получил результат. Не нравится результат, сделал вывод, пошел дальше, сделал другие и получил еще один результат. Все. Люди же хотят прилипнуть, не заниматься собой, не заниматься причинами, а только привыкли делать а так как они делали боятся делать по-новому и в итоге они хотят чтобы было что-то помог по-новому не бывает так знаете, есть такое в определении, кто такой больной человек и здоровый человек воз определение если ты делаешь одни и те же действия и хочешь получить другой результат то ты психически нездоров то есть ты хочешь, ты стучишь в, в стенку или в окно, которое заперто очень сильно. Ты стучишь, стучишь, кричишь, а там не открывается, хотя рядом тебе надо повернуться, есть дверь, просто ручку надо и закрыть. Но ты стучишь, ты не видишь другого. Так вот, это называется психически нездоровый человек. А теперь подумайте, сколько у нас психически нездоровых людей? Это определение вот, вот это я придумала. Это высшие инстанции и вот теперь про кризис и завершаем когда приходит любой кризис в нашу жизнь это наша задача посмотреть а что я делаю не так что я могу сделать по-другому чтобы изменить если вы еще раз повторяю заболели вам нужно переосмыслить а куда вы бежали почему вас остановило да иногда бывает банан просто банан как в том анекдоте папа дочка психотерапевта спрашивает известного «Папа, и мне приснился банал, банан, что бы это значило?» Ну, есть такой, да, психоанализ, да? По Фрейду и не только. Дочка, знаешь, иногда банан просто банан. Может быть, ты вечером кушала банан, или где-то глаза твои упали на веточку банана там где-то в магазине, да? Вот, так же и здесь. Может быть, но опять же, ничего не бывает случайно. Ничего не бывает случайно. И вот то, что мы оказались здесь сейчас, на крыше дома, в Фургаде, в Египте, во время карантина, я думаю, что тоже это все не случайно. Где-то были мысли, где-то были мечты, где-то было и вот говорят, бойся своих желаний, да. Многие из вас хотели, и я, и вы, и мы знаем о чем сейчас будем с вами говорить, о том, что хотели побыть больше дома, выспаться, там никуда не бежать, да. Есть такое, да? Вот сейчас мы это получили. Вот этот вот, ну, это шутка, но, но где-то в этом и есть закономерность. Поэтому кризис... В умах людей. Любой кризис, в любой кризис решаются вопросы тех, кто в этом понимает. Кто-то придумал это, кто-то использует по своем хаосе. Вы не думаете, что прям там сидят такие прям специально это делают? Скорее всего, вот я читаю, слушаю умных людей, скорее всего, это спонтанное. И к этому нужно подходить ну, нормально подходить с точки зрения психики здоровой и подстраиваться под ситуацию. Если я в Фургаде хотела провести в начале апреля тренинг, живой тренинг, и люди платили деньги, хотели приехать, то теперь я перенесла этот тренинг онлайн. Ну, людей еще больше возможностей, потому что там был пятидневный живой тренинг, а теперь это двухмесячный тренинг. Понимаете? То есть это, это даже еще лучше. Люди получат еще больше пошаговых инструментов и больше себя раскроют. Если я сейчас понимаю, что я работаю в онлайн, и мне тоже теперь мысли такие приходили, приходят, что если это 29-й год, это будет кризис, где у людей не будет денег, кто мне будет платить? За что? Да, я тоже поймала такой глюк. Вчера поработала с коучем, который задал мне несколько вопросов, и я за полчаса прям, прям открылась, у меня очень много вариантов. Кто будет платить? Да те, кто хотят идти дальше развиваться, те, кто застопорились, те, кто, тех, у кого денег, кто планировал на отпуск, кто сэкономил на бензине, кто сэкономил на спортзале, кто сэкономил, уже же не надо тратить эти деньги на ресторанах. То есть люди, которые двигаются, которые делают, которые проходят какие-то дискомфорты, страхи, но они делают. И такие люди будут, как я вчера пошла к своему коучу, и также люди ко мне будут приходить. И это нормально. Каждый здравомыслящий, умный, продвинутый человек, он имеет своего коуча. И такие люди растут просто по экспоненте очень-очень быстро, потому что мозг имеет возможность засориваться. Мы, люди, имеем способность телесно в какие-то вылазит у нас какие-то штуки, раньше кто-то нам закинул это. Например, вчера работала женщиной, которая говорит, ну вот я сейчас встретила мужчину, я с ним сейчас общаюсь, он мне правда не очень подходит. Но, ну, как-то вот я не знаю, я же с ним еще не закончила отношения. А как с новым начинать? Не знаю. Я говорю, откуда у тебя вот, э, ты не закончила с ним? Так, так Закончи, реши вопрос, чем он тебе подходит, не подходит. Сядь, разберись, Там, задавала вопросы. И оказывается, этот мужчина вообще ей не помогает, не защищает, ей деньгами не помогает, не заботится о ней. Только бла-бла-бла-бла, только бла-бла. И она сидит и ждет. Чего ты ждешь? Мужчина, который тебе... Не на словах, а на деле заботиться о тебе. Если у него нет денег, это нищеброд. Нафиг с базы такого. Не нужен он твоей жизни. Если ты ему нужна только для того, чтобы тело твое красиво э, поиспользовать. Ну. Поэтому выявили такое убеждение, что за великие переборы дае богные доборы. Да, есть такое. И люди, и женщины часто говорят, что вот ловят такую мысль, как это, как это можно выбирать? Да, это не значит, что со всеми подряд спать. Это выбрать из тех, кто тебе подходит, опять же, подумать головой, и выбрать из, из тех, кто тебе подходит и по уму, и по телу, и, и по сердцу. А мы залипаем на каком-то одном, привязываемся и думаем, ой, вот это мое счастье, вот это я потерплю, а то вин там, а то изменится. Да? Ну, бред, да? Так что у людей очень много глюков, очень много убеждений, которые мешают им идти, двигаться дальше. И любой кризис, упали вы, заболели вы, получили удар, вам что-то сказали, вы кого-то послали, там какой-то, неважно, здесь, конечно же, нужно разбирать каждую ситуацию. И Любой кризис ⁇ это рост. Любой кризис ⁇ это рост. Попали вы в больничку, переосмыслили, почитали, почитали книжку, у меня был один клиент, очень высокопоставленный. Он очень много брал на себя, он очень ответственный и в работе, и в семье. И у него, он сломал, по-моему, в общем, попал в травматологию, я сейчас уже не помню, это было несколько лет назад. По-моему, с позвоночником что-то была, какая-то травма. И он говорит, а я ему порекомендовала почитать книжку «Монах, который продал свой Феррари». И он говорит, Надь, представляешь, вот мне нужно было попасть в эту больницу, чтобы прочитать эту книжку. И переосмыслить столько всего, сколько я накосячил, сколько я вот, ну, делаю не то, что мне надо. И говорит, надо мне было полежать прикованным в постели, чтобы читать только книжку, чтобы осознать. Ну, понятно, после этого он там, пошел ко мне в коучинг и там совсем все другие э, по жизни расклады. Так вот, к чему я? Любой кризис для чего-то. Что бы там ни происходило, да, нужны э, грамотно от, э, дистанцироваться когда вы имеете какие-то заболевания, страхи, вы подхватываете от других людей. Чем больше количество людей, тем больше вы этих количества этих вирусов на себя хватаете. И поэтому, конечно, надо быть дома. Но экономика валится. И это надо понимать всем. Скоро у многих людей будет нечего кушать. Но эти люди сами выбирают быть там. Вот еще месяц-другой и будет надо это понимать. Те, кто люди, те, кто стремятся, те, кто офлайн бизнес боятся перенести в онлайн, у них есть какие-то страхи, неуверенности. Те, кто хотят улучшить качество своей жизни в отношениях, найти своего любимого человека на сайтах знакомств, улучшить свое здоровье. Воспользуйтесь кризисом. Под этим видео будет анкета на консультацию, бесплатную консультацию. Воспользуйтесь моментом. Я, Надежда Новосельская, психотерапевт, коуч, психолог. Человек, который имеет более 25 лет работы с людскими ситуациями разного рода. Напоминаю вам, что везде психология. Вот как вы воспринимаете извне, это говорит о том, что у вас вот тут вот в голове и в теле. Поэтому здесь нужно работать постоянно. Welcome!